Вид, только я тебя прошу, давай, пожалуйста, без болтовни. 30 минут. Зашли, поздравили, вышли. Это твой папа вообще-то? Да, а это мой китайский акционер. Мы поздравляем его с прибылью и молимся о его инвестициях. Может, на табуретке стихи читаешь? что ли? Да, но это золотая табуретка. Не умничай, пожалуйста, через 45 минут меня mm -hmm. Заходим полчаса, пять минут до офиса, все. Да. Дед, мы внизу. Чего? блин, телефон снял. Так, зарядишь. Mm -hmm. Ты, кстати, что то деду даешь? Новогодний набор миллинеала. Вискарь, свитер и плейбой за восемьдесят седьмой год. Еле нашел. А почему восемьдесят седьмой? В восемьдесят в том году дарил. А вискарь какой? Мейкерс. Мейкерс? А что так? ему на 23 февраля передарил бутылку. Он сказал выдающийся вискарь, я запомнил. И в кого ты такой семейный, У меня как бы семейные вопреки, пап. А ты что даришь? Ну, я дарю коллекцию рублей 2020 года. А, понятно. На карантине самое оно, плейбой, вискари деньги. Черт, а где мой телефон? Надо в машину сходить. Пап, за полчаса мир не рухнет, все. За полчаса мир не рухнет, а золотая это бредка, да. Чё-то мы быстро на этот раз. Собянин что, реактивные двигатели вставил в лифты? Да, и двери сломал. Пап, мы походу встряли. Как встряли? Ты что? Как стряли? Что это? В Новый год встряли? Плохое кино. Что это такое? кино застревают с красивыми девушками в платьях на голое тело. А ты встрял сыном. Это не кино, папа. Это жо... Черт возьми! Меня ж Маруся ждет. Я сегодня Дед Мороз. Блин. Ё-моё! Это поважнее табуретки. Поважнее табуретки, сынок, ничего не бывает. Особенно золотой. Твою мать! Ты не истери, давай звони. Куда там? 911 лифтером. Селфи сделаешь, чтобы я китайцу послал. Папа, у меня телефон разрядился, у тебя телефон в машине, кнопки не работают. Дед смотрит эту полячку или польку, как правильно. Правильно? Брыльска. Уже никто ничего да. не смотрит. Дед. Привет, Витя, привет, Ваня. Да. Дед, ты откуда понял, что мы в лифте застряли? Гороскоп прочел. Если люди заходят в подъезд и не звонят в дверь через две минуты, не надо быть друзем, чтобы понять, где они. Пап, привет. Послушай, можно этот, этот, этот урок логики оставить на завтра? Пожалуйста, у меня есть всего 10 минут. Сделай что-нибудь, позвони куда-нибудь. Вань, не хочу тебя расстраивать, но это будет больше 10 минут. Сейчас море заказов. Дед. Пока они приедут, пока то да все, час точно. Какой час? Ну, давай соседей позовем. Мне предупредить хотя бы. Слушай, а у тебя нету дед, пауэр это, ну, батарейки. Пальчиковый. Пальчиковые, да. Вот они сейчас нам помогут. От мобильного телефона. Так, вы пока тут рыдайте. А я в ремонт лифтов позвоню. Дед, позвони моей Ксюше, пожалуйста, обрисуй ситуацию. Скажи, чтобы она передала Марусе, что Дед Мороз в лифте застрял. Вань, если помнишь телефон китайца, ему тоже могу позвонить. Конечно, помню. Ноль один. У меня сейчас клаустрофобия начнется. Так, прежде чем звонить, открою вам двери, чтобы не было клаустрофобии. О! Привет. О, привет, привет. Павел. Да, я вылезу сейчас. Во-первых, ты не выкарабкаешься. А во-вторых, лифт в любую минуту тронуться может. Тебя пополам разрежет. А лифт вчера мыли. О, Виктор Иванович, с Новым годом. С Новым годом. А что, опять застрял что ли? О, мужчины, слушайте, а вы можете помочь чем-то, я не знаю. Не-не, не, мужики, я плачу. А ну, мужчина, сделайте фотографию, пожалуйста. Вот на свой телефон, да. я я свой оставил. У нас сели. У нас сели и ä, просто на свой телефон. А потом пришлите, что мы опоздали. Ну давайте Ну улыбайтесь что ли. Ага, хоть что-то китайцам покажу. Свет, конечно. Ладно. Не, ну вроде норм. Номер-то? Я вам СМС. С Новым годом, мужики. Спасибо. Оливье не хотите? Выдающийся получился. Выдающийся Оливье с выдающимся бискарем. Мечта. Оливье с колбасой? С колбасой столичный, А Оливье с курицей. Запомни. Неси. Сам все сделал, что ты э, захвати стаканы, я тут вискарь купил тебе. О -о -о. Ну, видимо, вот теперь придется самим выпить. Мейкерс? Нет, краснодарский, конечно, Мейкерс, я же помню. И вот, смотри, сейчас с тебе передал, О -о -о. журналы. Уважил. Сейчас прям на себя и накиню. Я подарок отдам, только когда выйду отсюда. Пап, тебе же тоже небольшой презент есть, вот. Ты что, офис Мейкерс обнес? Ты кружку мне еще подарил, календарь уже. Календарь дарю жене окружку маме. А это что? Куда я должен это надевать? Что это? Господи, что только у тебя в голове? Давай, давай, давай. Так, этот мой так. Давайте. Угу. Вот так вот. Так. Предлагаю выпить за быстро уходящий старый год. За 20 ты не чекаешь. Чтобы китайцы тебе все оплатили, чтобы вам лифт починили. Не надо его чинить. Если б не лифт, так бы и не встретились нормально. Это правда. Ну ладно. И у кого какие новости? Все же опять беременна. Как назвали кого? Ну, у тебя что-то родился? Пап, ты можешь секунду об инвестициях хотя бы не думать? Никто не родился имени даже прости, еще, прости, и пола еще я нет. Я задумался за что-то. Если мальчик, то Иван. Понятно. Слушайте, может прервем этот порочный круг Иванов Викторовича и Викторов Ивановичей. Я тебе прерву этой традиции полтора века. Да, да. -да. В чем там дело-то было? Модная история. Получается, мой прапрадед родился у крепостной от барина барин умер прапрапра -пра -пра бабка его любила и настояла чтобы внука назвали в честь деда очень полезная информация то есть я получается потомок рабыни и рабовладельца ну хотя бы понятно почему я бабник пап откуда ты все это знаешь что вообще. А баба Дуся душевная была. Я вот сейчас яблоки ее вспомнил. Это же Курская область, да? Белгородская. А, да. И вот мы сидим на речке. Грызем. Они зеленые, незрелые. В том понятно, что было, конечно. Она еще все кричала. Да по что вы, зелень-то едите? Животы же лопнут. Еще помню в Москву. Приехала, захотела Ленина посмотреть, а ты сказал, что его в Америку отвезли на выставку. Ладно, все, дед, давай запускай лифт, я не могу, уже в туалет хочется, у папы зум. Это, запускай! Я не понял, как это запускай? А? Как это запускай? Пап, ну ты не интересуешься вообще семьей. Мне это важно. Если бы интересовался, знал бы, что дед начинал свой доблестный карьерный путь лифтером. Твое... Мы <смех> ну, все сейчас запилим китайцам селфи чего-то. Я вас убью обоих. А мне кажется, выдающийся Новый год получается.